Это моя картина мира. Приветствую, с вами мастер Кира. Итоги уже готовы, что ж посмотрим, кто победил. Итак, четвертое место, легендарный АК-47. поздравляю пушка ваша третье место 50 аптечек Поздравляю выживший, лечись на здоровье. Второе место. 25 золотых слитков. Золото твое, радуйся. И наконец, первое место, РПГ. Поздравляю победителя, не убейся по дороге. Ну, а на этом все. Те, кто выиграл что-то, просьба написать мне под этим роликом, либо в ВК, либо в дискорда, чтобы выбрать время, когда я вам смогу отдать ваши призы. Те, кто не выиграл, не расстраивайтесь, будут еще конкурсы и уже на большее количество мест. Спасибо за внимание. Всем пока.